После того, как нас сформировали от слоя или лоску, мы приступаем к левому путем расщепления чуть выше макогенгевальной границы. Для этого мы заводим скальпель под слизистую. Начинаем и отслаивать от подлежащих мышц из слизистым и жечесных тяжей, нивелируя таким образом их натяжение. Таким образом, расщепившись, мы можем избежать и вертикальных разрезов, необходимости их вышивания. Данный метод подразумевает вертикальные разрезы только для нижней челюсти. На верхней челюсти он все-таки предназначен без вертикальных разрезов. После того, как мы мобилизовали лоскут, и он вполне свободно лежит, мы можем приступить к депитализации анатомических сосочков. Теперь проводится трансзвуковая обработка поверхности корня и очищение, обработка ДТА и удаление контаминированного бесклеточного цемента с поверхности корня. Зона специфической керетой Грейси до привычного звука к репетации. Обработка медикаментозная.